Добрый день, я Светлана Амельян. Я сегодня расскажу вам, как выглядеть дорого, покупая дешево. Дешево – это не значит, что это будут товары очень низкого качества. Дешево – это всего лишь значит, что мы не будем тратить лишнее на покупку этих изделий. Много лет назад, еще будучи достаточно молодой, я читала книги Иоанна Хмелевской, которая в каждом своем романе рекомендовала женщинам шоппинг-терапию как средство от депрессии. Мы, женщины, всегда хотим выглядеть красиво и разнообразно. Для этого нужно иметь достаточно хороший гардероб. Как его можно получить, если у нас есть всего лишь определенная сумма денег? И тем более, когда сейчас мировой кризис. Но так как мы женщины, то мы существа достаточно хитрые и изворотливые. И мы знаем способы, где можно сэкономить. И это и распродажа, и это покупка последнего экземпляра, это ликвидация коллекции и много-много других способов. И еще есть один способ о котором многие не знают. Это способ покупки напрямую у производителя, либо у продавца, который расположен близко к производителю. Вот о таком способе как раз сейчас я и расскажу. Очень многие знают китайские сайты, наслышаны о них, но боятся покупать, боятся обмана. На самом деле, если ориентироваться на стоимости покупки, если не брать систему безопасности и всего остального, то, конечно, самые лучшие товары, которые можно заказать и купить свой гардероб – это изделие ручной работы. Я привела для сравнения изделие ручной работы слева, стоимость его 3900, и из такого же материала изделие, купленное на, сайте, на, китайском, на, на китайском сайте, 930 рублей. Вот вы можете увидеть это э, скриншот экрана, где э, идет продажа этого товара. Точно так же еще два изделия. Одно из них стоит тысячи, второе стоит около 280 рублей. Или вот этот свитер ручной работы, который продается за 8000 рублей. Конечно же, ручная работа стоит дорого. Конечно, вот эти все перекладки нитей, когда это вяжется в единственном экземпляре, это стоит очень дорого. Но нужно ли нам платить такую цену за то, чтобы иметь эту эксклюзивную вещь, которую мы не сможем носить каждый день и э, гордиться и всем рассказывать, что это ручная работа, и стоит она так дорого. На китайском сайте, я нашла вот такие замечательные кофты, точно так же жаккарды с розами, э, очень разных цветов и размеров, и мы можем подобрать то, что нам нужно. Когда говорят «китайское качество», то в основном это выглядит иронично. Но на самом деле, то, что делают в Китае, в Китае делают очень разного качества, на очень разный кошелек. Например, вот эти изделия – уже изначально сами по себе стоит больше 3,5 тысяч рублей, потому что это тончайший кашемир, дизайнерская работа, и такие вещи, что у нас, что в Китае будут стоить дорого. Но когда эта вещь придет к нам, она будет стоить уже не 3,5, а уже тысяч семь, восемь, девять, десять, потому что будут задействованы услуги нескольких перекупщиков. Сначала те, кто покупает оптом, потом те, кто покупает мелким оптом, потом те, кто покупает для розницы. Это и зарплата директора, и зарплата обслуживающего персонала, и, и хранение, накладные расходы в виде аренды и всего остального. Мы можем сейчас все это убрать, если будем покупать напрямую на китайских сайтах, там, где вся эта продукция производится. И если раньше мы могли позволить себе шопинг только вживую, только ходя ножками и сравнивая два изделия, то сейчас мы можем, заходя на один сайт или э, на нескольких сайтах шопиться, и сравнивать одно и то же изделие, либо э, одного и того же продавца, изделие одного и того же продавца, и выбирать то, что нам нужно. Шопинг в интернет это не только экономия на стоимости товара, это не только экономия времени на покупку нужного вам ассортимента одежды или каких-то других изделий. Это возможность покупки в любую свободную минуту, тогда, когда у вас есть время. Но самое важное, что это покупка товаров, которых вы никогда бы не смогли купить, если бы ходили офлайн. Я Светлана Амельян, ваш помощник в мире шопинга. Подписывайтесь на мой канал и вы узнаете, как классно выглядеть при любом размере кошелька.